Огромный привет всем подписчикам и гостям канала М-Игры. Обычно мы делаем подборки не новых, а качественных игр по одной тематике или жанру. Но в этом выпуске мы хотим познакомить вас с очень многообещающими играми, которые еще не вышли, находятся в разработке и вот-вот попадут в маркеты. Какие игры нам ждать во второй половине 2019 года? Первая игра. Sombren. Разработчики обещают нам приключенческую игру с процедурно генерированным миром, которая отчасти напоминает Зельда. Главный герой при себе всегда имеет нано меч, являющийся основным видом оружия для спасения вселенной. В игре будут разнообразные планеты, сражения с многочисленными пришельцами, а также препятствия с головоломками. Вторая игра Second Galaxy. Эту игру считают серьезным конкурентом Eve Online. Как говорят авторы, проект уже находится на стадии при альфа, а это значит, что игра в скором времени выйдет в свет. У игроков будет Будет возможность погрузиться в огромную вселенную и онлайн приключения. Судя по представленному видео, нам придется объединяться со своими союзниками, чтобы одержать победу над врагами. Подобная информация об игре отсутствует, но известно, что разработка ведется с 2016 -го года. Разработчики обещают, что Second Galaxy будет полноценной песочницей, в которой вы сможете стать торговцем, ремесленником, браконьером, военным, промышленником, исследователем и так далее. Третья игра – Blade Runner 2049, эту игру можно было бы не включать в наш список, так как о ней вообще ничего не известно, но судя по изображениям, разработчики замахнулись на киберпанк 2077, за этой игрой будем тщательно следить, как только появится информация, запишем о ней отдельный ролик. Четвертая игра Комик-бой. Игра выполнена в стиле комикса, где граница каждого блока – стена, от которой отталкивается бегущий персонаж. Молодой парниший бегает без нашего участия, но единственное, что нам необходимо делать, так это помогать уклоняться от преград. Кстати, разработчики в поиске бесплатных тестировщиков, поэтому у вас есть возможность принять участие в разработке. И пятая игра, которая наверняка станет хитом. Star Wars Rise to Power. Все, чем мы можем довольствоваться, так это только двумя картинками. В Google Play стартовал закрытый бета-тест. В этой игре рассказывается о войне между Империей и Новой Республикой, которая молниеносно набирает обороты. Кто одержит победу, зависит от игроков. Одно известно, придется объединяться в альянсы и принимать участие в межгалактических сражениях. На этом все. Как видим, в ближайшем будущем нас ждут интересные проекты и некоторые из них достойны даже консолей. Как думаете, может уже пора делать на ведре и огрызки приставки похоже что с такими крупными проектами все к этому и идет а вы как думаете как всегда с вас лайк и подписка а с нас наша корона до скорых встреч всем пока